Ну смотрите, вопрос был о болезнях расплода. Как, с, как поступать с рамками? Куда их девать, менять, голодать, не голодать пчелам, перегонять в чистые? Потому что расплодные рамки, понятно, они поражены. А как быть со всем остальным? Все знают прекрасно, возбудитель есть везде. В воске, в древесине, в пчеле, в расплоде. Абсолютно везде, где живет пчела, с чем контачит, там будут возбудители. Ну и вопрос, как отношусь к болезни расплода я? Неважно какой. Гнилец – это аскосфероз или мешочный расплод, то есть болезнь расплода. Причина, не будем говорить, уже все знают прекрасно, это недокорм и недообогрев личинки. Недокорм, либо кормосами их нет, либо нет, не хватает кормилиц. Так вот, как я раньше диагностировал болезнь. Понятно, семья Пасека была 200 семей и работал в медопыльцовом направлении. Профилактически просматривать все семьи нереально было. Значит, использовал пыльцеловители, хороший помощник, кстати, для того, чтобы определить состояние семьи, не открывая. Как это выглядело? Собираю пыльцу. Ну, пасека абсолютно вся, 200 семей. Хорошо выдают пыльцу. Затем в один прекрасный момент, там день-два, неделя, какая-то семья дает меньше, половину. Я эти семьи помечаю. Не дают они, как правило, или не додают пыльцы. В основном было по двум причинам. Либо семья в районе уже заходит, или же там какая-то патология. И вот, если мы в этот период начальный, то есть только обнаружила практически еще сама пчела, уже там что-то не так. Пчела может визуально и не определить. Но пчела уже дает сигнал. И присмотреться. Возможно, раз, видно расплод, и на расплод мало пчелы обсиживает, где-то обновление не получается. Не получается обновление, идет не прогресс, а регресс. Сигнал первый. Никакого расширения в этом гнезда по расплоду, по суше, сжать. В обязательном порядке сжать на расплодных рамках, где-то вверху, если корпусная система, или если это лежак, значит поджать теплые стенки расплод, заставная, корма все за заставную чтобы того количества пчел хватило для обслуживания вот этой ситуации, пока непонятной. Если уже увидели какие-то личинки, где-то ячейки проваленные в небольшом количестве, единственное, что я делал, это создавал безрасплодный период, короткий. Неважно, куда вы поместите матку. В изолятор или можно в пересылочную клетку. Кратковременное пребывание в пересылочной клеточке может быть неделю, 7-10 дней. И затем выпускаю. В начальной стадии, когда определяется болезнь расплода, мы создаем перевес кормилиц. Затем, когда выпускаем матку и начинает она сеять, нужно кормить следующее поколение. И вот этот баланс то есть дисбаланс в сторону перевеса кормились в отношении личинок будет, Как раз и будет та хорошая профилактика оздоровление от условной патологии, если она где-то там скрылась, мы ее не можем определить. Если уже мы определили, что там, ну, понятно, визуально видно и по запаху, если американский гнилец, значит, все. Тут период изоляции в 10 дней – не сработает. 30 дней. Либо мы уничтожаем матку, пока свящевая гуляется, выйдет гуляться, будет 30 дней. Либо на такой период закрываем матку. И вот в этот период, что происходит в семье? Вычистят, выйдет весь расплод. Вычистят ячейки, которые даже были поражены. Лучше, чем дизинфакт, лучшего дезинфактора, чем прополис, мы не найдем. И не существует в природе. Затем учебник Гробова «Болезни вредителя». Американского гнильца «Найдите», там написано, что оказывается в трупах личинок еще появляются при болезнях антибиотические вещества. Как они срабатывают и срабатывают ли они в пользу, на будущее не появление, то есть не возобновление рецидива, не знаю. Но самое важное то, что это должен быть длительный безрасплодный период. И выжившие по линии отца, по линии отца выжившие пчелы после болезни, как раз и создадут эту новую семью. А выжившие они будут по причине устойчивых к этой болезни, по резистентности. Возбудители абсолютно всех болезней есть, расплода вирусные, есть в семьях. Как бы мы там ни обрабатывали внутри улья, они будут где-то сидеть в щелях, и снаружи, неважно. Так вот, все будет зависеть от состояния, то есть от здоровья самой семьи, как сверхорганизма. Возьмите одно количество, какое-то определенное количество вирусов. Вот сейчас наша беда коронавирус. Если организм крепкий, значит кто-то это количество вируса просто так чихнул и все. Прошло бессимптомно. Более слабый организм может отреагировать даже госпитализацией. Еще больше, более слабый организм в зоне риска, там может закончиться и реанимацией. При одном количестве вирусов. Такая точно картина и в пчелиной семье. Все будет зависеть от иммунной системы самого сверхорганизма, самой семьи. И по аскосферозу, какая разница, какая болезнь расплода, аскосфероз. Почему я всегда говорю, что это индикатор уже энергетических затрат семьи. То есть индикатор на грани, что семья на пределе своих энергетических возможностей. Потому что возбудитель апис находится абсолютно везде, куда только не глянь. Листья, кора, трава и с пыльцой. Каждый день пчела приносит с пыльцой этого возбудителя, апис этот грибок. И если организм семьи, как одно целое, крепкий, составляет колонию этой семьи, физически устойчивые, физиологически устойчивые по резистентности пчелы, значит, болезнь не будет проявляться. И делали опыты, анализы, переставляли расплод, пораженный аскосферозом, сильные семьи, вычищали, выбрасывали, продолжали сеять, ничего, не, рацидив не появлялся. Я никогда не выбрасывал из семьи рамки те, где не выводился расплод. И в последнее время, и раньше, еще лет 20 назад, последний раз я с этой бедой столкнулся, меня часто спрашивают, чем вы лечите и чем лечили. Я не лечил и не лечу сейчас ни одной болезни расплода. Я просто не даю заболеть. А для того, чтобы не дать заболеть, нужно сработать на упреждение. Определить как можно раньше. Если небольшое поражение, достаточно кратковременной изоляции. Если большое, там уже ничего. Никакие воротки, не тратьте деньги, время и не мучайте себя и, и семью. Только убрать, первое, что убрать, источник перезаражения. Все. А это расплод. Как бы мы ни хотели, я рассказываю, тут мы сыворотка, молодшим пробовали, Но это то же самое, что вы исчезали кислоту и будете обрабатывать семью от клеща когда там полно печатного расплода. То же самое и американского гнильца сывороткой обрабатывать, когда возбудитель, когда это болезнь печатного расплода. Поэтому все это все просто так сделать замыритече, как говорят. Поэтому если среди сезона заболела семья, допустим, ну в основном это так, июнь месяц, значит она дорабатывает у меня. Матку уничтожаю, дорабатываю дорабатывала. До конца сезона срабатывала на рентабельность. И на этих же шрамках. Затем в зиму, если я мог взять набор из этой семьи, там, где расплод не выводился, значит, я оставляю для этой семьи эти же рамки. Для того, чтобы перезимовали. Если нет, значит рамки я перетапливаю, где выводился расплод, а даю от семей нормальных для перезимовки. Бывает на следующий год, вот у кого рецидив снова проскакивает, не так просто его вывести, если не дала матка новая эффекта. Значит набирать какую-то силу снова длительный безрасплодный период, пока не появится эта группа пчел пчелокормилиц устойчивых по линии какого-то трудня создадут колонию, и через маточное молочко, если передается генокод наследственности кормилицам, значит точно так же будет передаваться от выживших пчел при американском неважно каком нельце и какой болезни расплода, будет через маточное молочко передаваться и состояние физиологии от кормилиц к тем личинкам, которые будут которые будут кормить. И почему всегда, я подчеркиваю, в обязательном порядке уделить внимание воспитанию первого поколения при смене зимующих пчел. Первого поколения. Именно по этой причине. Потому что дальше в этом цикле филогенеза, развития поколений последующих, первое поколение будет передавать состояние своей физиологии по резистентности следующим поколением, следующим, очень важный момент, очень архиважный, максимум уделить внимание первому поколению. Почему и вы, если кто наблюдает за моими роликами, кормовая надставка под гнездом, все, что есть в запасе, все нужно дать для, для развития, для кормления личинок. И перговые рамки, соответственно, из запаса. Будет он в природе что или не будет, уже есть. И компактная снезда. Все. Сильная семья, натуральная корма, все остальное сделают пчелы. Это нужно знать и просто не мешать. И на пасеке мои сегодня из всего арсенала, всего набора оздоровительного, лечебного, щавелевого кислота для клеща профилактический и стамеска, это мой весь дезинфактор ульев. Просто по углам вычищаю или прибыляю там, где рамки ставятся. И все. Никаких, никаких формалинов, никаких щелоков, никаких этих кислот. Все нужно, весь акцент, все внимание в здоровую семью. Личинок воспитывать в этом первом поколении весной, никакими сурогатами, никакими дрожжами, никакими сахарными подкормками, и ну, углевод-то еще ладно, а вот сухое молоко, там яичный порошок, не, не будем обманывать ни пчел, ни самих себя. И все. Вот это вся моя профилактика, все отношение к любым болезням расплода. Возбудите или есть. Следите за состоянием и сработать максимально на упреждение. Не бороться со следствием уже, а именно смотреть в причину. И точно так же по продуктам апитерапии, я упомянул в тот раз, выключился. Когда вы будете реализовывать маточное молочко, гомагинат, настойки, неважно. Постарайтесь поменьше употреблять слово для лечения, вылечить, там-то вылечить, не дать заболеть. Это намного важнее, не дать заболеть, чем затем делать иллюзии по, по лечению. Так что, ну, так, вот так я борюсь, боролся, вернее, с нельцами, болезнями расплода. Натуральным кормлением и сильной семьей. Почему сейчас и по 2 по три в зиму идут? Для того, чтобы весной было кому кормить первое поколение. Даже если в прошлом сезоне формирование жирового тела в личиночной стадии было как-то неполноценным. Но ну, не дала природа, как в прошлом году. То весной начнут кормить первое Поколение из запасов белка жирового тела собственного, то если будет кормить 5-10 одну, конечно, они скинутся там по этим молекулам, и будет нормальное кормление. А если семья слабая, одна одну пчела будет кормить, конечно же, и нет пыльцы в природе первого поколения, то есть личинки трехдневного возраста будут кормить маточным молочком за счет собственного жирового тела, а если не будет и запасов перги для того, чтобы кормить личинку старшего возраста, тоже будут и компенсировать белок кормлением старших личинок маточным молочком. Вот Намного хватит этой зимующей пчелы, этих резервов. И все, и вот это из этих всех деталей, нюансов и состоит оздоровление. И все вопросы, почему, а как делать. Создать нужно условия, чтобы это не делать. И включать логику. Да, спасибо. А вот вопрос, вот обработка улья в рамке инструмент. Вот вы применяли что-то такое или нет? Я же сказал, никогда ничего, ничем не, не опаливал, не... он формалина стоит, бутылка, где-то мне кто-то э, по блату лет 20, не знаю, если не больше, дал. И так до... ну изолятор перебил все эти дезинфакторы, все стало на свои места. Включил включили я логику и роение, как роение, при раении пчела боролась с этим, почему и как все происходило. И какие есть иммунитеты у пчелы, а они есть и очень мощные, потому что по-другому они бы просто не выжили до сегодняшнего дня. А при роении они выживали благодаря чему? Благодаря безрасходному периоду. Тогда было это естественно, сейчас мы это делаем искусственно. Поэтому никаких дезинфакторов у меня на пасеке нет. Для ульев, для ремонента, для... даже из гнельцовых семей, или какая-то там была я рамки, если не выводился расплод, я их оставляю в этих семьях без риска для возобновления болезней. Все будет зависеть от состояния физиологии семьи, от ее силы. Если вы увидели, что рамку расплодную поднимают, ну, видно, когда семья идет хорошо в развитие, там плотно и расплод молодая пчела обогревает, обслуживает и на печатном, и на этом. А бывает не прогресс, а регресс. Вот особенно в период смены поколений, первого, первого, второго. Хорошо, хорошо семья расшла, первое поколение воспитали, а старая отошла быстро. И получается в семье расплод и молодая пчела, и то не полностью покрывает. Вот это проблема, это уже сигнал, никакого расширения, срочно сбить всю семью на расплодные рамки, все остальное за заставную. То есть максимальная компактность, чтобы было кому обогреть и покормить и вычистить. Вот это вся вам дезинфекция, весь пчела дезинфицирует все прополисом. И прополис я убираю в семье только там, где посадочные места под рамки. Вот очень больше будет его там в улье, по, уль, по, по углах, по, по стенках, по щели прополисом заделаны. Вот пускай оно так и остается. Когда мы начинаем проявлять щепетильность по дезинфекции, паяльная лампа или газовая, смаливаем, весь прополис выпалили, справились. Убрали природный дезинфактор, начинается развитие, передезинфекция. Синдром по мозгам бьет, надо срочно, пошло расширение, все, вы не выпалите его. Он если не в середине будет в щелях, то будет под урьем где-то, где-то с чем-то пришел, принес, с каким-то ремонтом. Ну, логику смотрите в корень зла, что является причиной появления всех болезней. Если появилась, значит срочно убрать источник перезараж... перезаражения, срочно. Источником перезаражения всех болезней расплода является что? Расплод. Сам расплод. В природе выздоровления, как семья получала и добивалась, покидала гнездо и начинала жить с чистого листа. Она с тобой вносила какие-то частички. Вот очень часто пчеловодов сбивают с толку ну, наши службы там некоторые. Вот она вы... Почему и пошла техника оздоровления, чистые ульи, чистые рамки, и на овощину, и газету постелить перед литком, и стряхнуть, чтобы они на газете, на лапках все оставили, на ворсинах и заходили на, на все чисто. Да если, она будет, если у нее физиология будет подорвана у пчелы и опять ногу попадет в голод, то там хоть вылизую каждую пчелу, она все равно заболеет за тем. Поэтому должно, должен быть подход здравомыслящий. Нужно знать причину, этиологию, патогенез, где она появилась, где она взялось и почему. И почему появляется. Что является причиной? Недокорненная личинка. Источник перезаражения, расплод. Убрать его. Если понесли они с собой на новое место где-то, или в вашем улье. Какие-то частички, или, ну, возбудители, понятно, что раз был, было гнездо поражено, допустим, а они там есть, и унесли пчелы куда-то на новое место, попадут, конечно же, вирусы где-то там в тергитах, на ворсинках, ну, в общем, будет. Понесет пчела с собой в новое гнездо. Но для этого есть два мощных иммунитета, уже физиологических. Гемолимфа, то есть фагоцитарная реакция гемолимфы, появление клеток, и химический гуморальный иммунитет, появление антител, как и у нас, у людей. При вакцинации, там, при, при появлении патогенных болезней в крови вырабатываются вещества бактерицидного действия. Точно так называется гуморальный иммунитет, химический. Точно так же, что это у пчелы. Все там есть, все есть. У пчелы им просто не мешать. Дайте корма хорошие и развитие по силе семьи. Не разрывать расплод. Первая причина болезней расплода – это в ранней весной, чтобы семья как можно на дольший период сохраняла рабочее состояние, значит, ее загрузить работой. Это... Ну, это, я не знаю, железная такая логика у всех, вот сколько я знаю, и начинал пчеловодство. Загрузить работой, чтобы им было недороение. Как загрузить? Начинают рвать гнездо. Ну и а потом спрашивают: как ты там с гнильцом борешься или боролся? Сильная семья, корма натуральные, при воспитании расплода, все остальное сделают пчелы. Возбудители есть абсолютно все и абсолютно везде. Все будет зависеть от здоровой семьи, от выкормленной полноценно натуральных кормах. Зимовать могут они на суррогате, потому что это особое состояние. А вот когда начинается выкармливание расплода, все как святое, то, что им положено, то им отдай. Пыльца и мед, потому что пчела относится к насекомым с узкоуниверсальным питанием. Всего два продукта, два продукта, это не оса которая гурман, все подряд, и соленое, горькое, кислое, и что не подставляй, все есть. Та выживет везде. А вот пчела, к сожалению, вот так этим. Так что все зависит от нас, как мы это понимаем и как мы будем создавать условия. Владимир Егорович, все-таки прояснить тему до конца. Вот не советуют, точнее запрещено давать мед от зараженных семей, к слабым семьям другим, чтобы они не заразились там, скажем, вирусным заболеванием, да? Вот как вы считаете, стоит это предостеречься все-таки не давать мед ну, от предположительно больных семей к другим семьям, если особенно они слабоватые? Ну, конечно, за слабые семьи, там, я не знаю, каждую пчелу нужно нянчить. А если вы какой-то, какая-то бацилла, она все равно попадет. Это точно, э, ну, пример из того, что я перед этим сказал по причине, по разному состоянию, по разной ситуации одного и того же количества возбудителей. Вот сейчас беда, вирус. Одно количество, для, для кого-то, для крепкого организма. Это будет вообще незаметно, бессимптомно. Для более слабого уже будет проблема. Для еще слабшего организма тоже количество, подчеркиваю, то же количество возбудителя будет закончиться реанимацией. Также вот вы сейчас говорите, мед из пораженных семей отдавать слабым семейкам. Ну, ну какой смысл? Ну где наши э, мозги? Понятно, что мы, мы несем туда. Организм слабый у маленькой семейки. И, конечно, она может заболеть. Сильная семья, сильная семья здоровая, как вот я на примере аскосфероза говорю. Давали аскосферозную рамку, сильную семью, здоровую, вычистила, выбросила, засеяли, как ничего не было. Точно так же сильные семьи, вообще забывайте за это понятие сильной семьи. Потому что, а тем более сейчас, при этой кормовой кормовой базе никакой мало того что она генетически модифицированная дикоросы уходят вообще в историю будем смотреть только на картинках останется раб с кукуруза пшеница подсолнух ну такаться еще где-то останется черные лесорубы не дорубают на чем формировалась резистентность защитная функция физиология пчелы на дикоросах на дикоросах Сейчас единственное спасение сильной семьи. И формирование жирового тела в период, вот каждый пчеловод по своему региону должен видеть и знать, в какой период по активности, ну, летом, допустим, бывают осенние периоды, массово цветет, там какие-то пыльценосы, много их, вот в этот период можно формировать жировое тело в личиночной стадии. Это будет хорошая основа для зимовки, для профилактики всех болезней и для выкармливания, соответственно, расплода в следующем сезоне. А тот расплод снова будет через маточное молочко передавать состояние своей физиологии. И все, ну, круг замкнулся. Все натуральный корма, сильная семья. Особенно сильная сейчас, потому что, ну, если... В зиму можно, конечно, выничать там три рамочки, еще больше, если она хорошая, здоровая, куда-то ее в пару подсадить. А вообще так вот, по большому счету, сильная семья является сама по себе дезинфактором во всем. И в улье, и в физиологии своей собственной. Вот слушаю и думаю. Э, пораженный расплод. Не каждый пчеловод это все может выявить. Или все-таки вслепую профилактику делать получается? Мы же не можем это определить. Зараженная пчела, плохой мед или неплохой мед. Как быть? Профессионализм и заключается в том, что пчеловоды часто можно встречать в разговорах среди пчеловодов в большой практике. Как они Определяют профессионалы, определяют полету пчелы, ее состояние, в крайнем случае поверхностно. Я вот привел пример прицеловители Если кто работает в пыльце, значит не упустите возможность в двух номинациях прицеловителей использовать как, как амбулаторную карту. То есть как то, что индикатор не дает семья пыльцы Не мотать на ее рукой, там, мало ли по какой причине, там неважно. Не Обязательно просмотреть. Мне проще смотреть, потому что я занимаюсь, да, есть преимущество, маточным молочком. И это мероприятие требует постоянного, очень частого вмешательства, переформирования гнезда, ротация рамками. Конечно, они у меня все вот на, на виду, на лицо. Поэтому я сразу на корню проблему эту вижу. Или же по состоянию, я сейчас сказал, расплод. Определяем по количеству пчелы на расплоде. Произошел первое поколение, произошел, ну, не, прошло, не пошло прогресса. Топтание на месте. Шаг вперед. Шаг назад. Поменялось поколение, зимующее отошло, первое еще в расплоде, и пчелы, так вот, началось, начала выходить молодая пчела, но мало, вы видите, ну, каждый пчеловод наблюдал эту картину. Хорошо семья вроде как стартовала, все посели и насеяла нормально, открываешь, ну, произошла взаимозамена. Мало ли как было сформировано жировое тело в прошлом сезоне у этих, у этой зимующей пчелы. Об этом я уже говорю сто раз, надоело, наверное, слушать вам. Поэтому в этот период, вот вам как раз первое, первое профилактическое мероприятие. Визуально вы смотрите, ну каждый не может он не видеть полет у пчелы, как она летает, вот проходишь по улице, одна летает хорошо, другая вот не нравится, ну вот не нравится и посмотри, открой посмотри. Все, какая-то там будет проблема. Значит, и раз слабый лед, и вот такую картину вы увидели, плохого обсиживания расплодных именно именно расплодных рамок, значит все никакого расширения пока не выйдет пчела пока они сами не попросятся на это расширение. Ну я не знаю как еще могут быть мероприятия профилактические приехали на пасеку подозрительные семьи полету определили старайтесь определять полету и пчелу. По интенсивности, по активности. Если нет прицеловителя, значит, по, по самому, по самой активности. Ну, у нас же больше пчеловоды, вот, они бегают по прилетной доске взад-вперед. И все, вот это ему надо знать. Почему они туда-сюда горсают, что это значит? Предвестник окончания медосбора. Кто-то там еще начинает фантазировать. Пчеловода дразят всего-навсего. Поэтому, ну, как будет у кого выглядеть профилактика, вот эти вот просмотры, просто нужно знать, что это нужно, для того, чтобы определить на упрежнение, на корню. А вариантов, ну, есть, есть. Полет, хотя бы полет у пчелы, если пользователи не работает, значит, вы должны, или подбор какой-то увидели подозрительный, на, под летком. Все это, все это практика, конечно, это годы, ну, но это все работает. Пока молчат. Я первые лет пять повторял одни и те же ошибки. Вторые пять лет топтался на месте. От таких советчиков, от вот этого всего. Ну, в окружении был одних потомственных, одних одаренных. Один другого умнее. Пока не начал присматриваться к самим пчелам. Учиться нужно у них. Не учить по каким-то там рекомендациям кого-то умного со стажем 50 лет, осмотреть, а Открывай улей. Это книга. И листай эти страницы, рамки. Смотри, что, куда пчела носит, и где ей комфортнее, и как ей лучше. А не показывать ей, куда ей складывать мед и как ей нужно сеять и сколько ей сеять. Конечно, наблюдать это практика, поэтому учитесь у пчел, учитесь у пчел, все будет там, там все написано. И чем быстрее пчеловод это осознает, тем быстрее он будет спокойно себя чувствовать в любой ситуации на своей пасеке. Вернусь немножко к прошлой субботе. На мой вопрос ответ был. По поводу изоляции маток, э, создать безрасплодный период после акации. Голову ломаю всю неделю, высчитываю, и у меня не сходятся эти пазлы, так сказать. То есть вы говорили на 12 дней, а все-таки шматка засеивает, не сразу же, прям бах, там 4 рамки, и засеяла в один день. То есть, пчела будет выходить 21 день. То есть, после акации получается у меня 21 день, только на 26-й, там, плеч развития, вот я говорили, я вот точно не помню сколько, по-моему, 26 цикл его выхода или 25. То есть, через 26 дней я только могу полностью обработать пчелу, которая выйдет клещ с расплода вот 12 дней мало тут есть причина то есть произойдет в это время просадка или же этого не будет или же все таки это мероприятие сделать до акации но до акации скопление клеща будет меньше, чем скопление клеща произойдет э, в мае. Вот тут головоломка у меня непонятная. Я думаю, вы поняли, про что я говорю. Да, Александр, попробую нарисовать вам этот пазл для вашей ситуации. На 25 дней, вот вы сейчас озвучили эту цифру, на 25 дней, пока все выйдет, это мероприятие и такой затяжной период изоляции будет подстать на последнем медосборе. Я в прошлом году делал это, хорошо сработало. То есть на, на полностью на подсолнух закрывал на целый месяц, там выходило все, понятно. Затем обрабатывал абсолютно никакого расплода, даже печатного обрабатывал пчелу. И в зиму уже выращивали, а не зимующую пчелу. Без, ну, в общем, сбитый был клещ по максимуму. А вот на акации, вы говорите, тоже на 25, там на 24. Да, если учитывать и самого трутня, значит 24-25. Но вы закрыли матку, почему я говорю на 12 дней? Ну, на 13 можно. Вы когда матку закрыли на 13 дней и через 13 дней выпустили. Она начинает сеять, у нее вторая, то есть активность после изоляции. Через сколько у вас появится первый печатный расплод после второй активности матки? Через 9 дней. Вот первое яйцо она сегодня бросила. Через 9 дней появится только первое запечатанное. А тот расплод уже выйдет, тот расплод после первой активности, до запечатывания, печатный уже выйдет, а этого еще не будет. Открытый, открытый будет, да. Вот в этот момент вы можете обработать щавелевой кислотой, то есть и препаратом быстрого действия сбить, потому что весь клещ будет на пчеле. А на 25 дней это уже конец сезона, если у вас будет э, возможность, э, ну и желание двух-трехкратную двух, изоляцию. Или же, может, у вас конвейер всего месяц-полтора, значит, есть смысл разогнать семьи, хорошо закрыть и полностью весь конвейер выбрать за этот короткий период, как по Ковалеву. Или же, если он затяжной длинный, значит ухватить этот момент акацию и затем до последнего до главного взятка сделать еще одну такую процедуру так что все она работает может я не понял вопрос или вам не понравилось что нужно по открытому расплоду обрабатывать да да по раскрытому, по раскрытому расплоду обрабатывать они а лучше ли ли вот я так вот думал да вот, закрыл на, на 12-13 дней матку, но не закрыл в изолятор, э, ну, в изолятор в однорамочной, э, чтобы, они, и, чтобы клещ и туда оттянулся, на трутовую рамку. Вот, не лучше э, так, а потом уже его, когда она засеет это все, вот тогда ее выпустить. Варианты, конечно, нормальный вариант, просто вы должны знать, как, его вывести на ударную позицию и поставить под прицел клеща. Как его, как создать эту, ну как должна выглядеть картина, чтобы некуда ему было деться. И я не знаю, почему, почему вас так вот настораживает обработка по открытому расплоду. Ну да, я помню, вы говорили раз обожлись на скосферозе. А причина ли это была, или она просто усугубила, или подстегнула, или я не знаю почему, но рекомендации были, я помню, еще при Союзе, после каждой, после каждой качки трехкратно обрабатывать с интервалом 7 дней щавелю кислотой. После каждой качки. А их было минимум две среди лета, до подсолнуха. И качали акацию и спортсет. Затем гречка или липа и до подсолнуха. До этого главного взятка. Поэтому, ну, я не знаю. Я вообще-то... Ну, почему-то мне не хочется соглашаться вот с тем, что щавелекислота может может спровоцировать. Если вернуться назад в трактовку и толкование самого появления скосфероза, что это... Энергетическое, энергетический такой предел уже семьи. Значит, ну там аскосфероз можно получить, я вот если пчеловоды сейчас так ложа сердце, то есть руку на сердце могут ни один признаться, что без щавлюки кислоту и глаза не видел, аскосфероз почему-то может свирепствовать. А именно по той причине, что где-то было где-то был прокол по, по развитию, по выкармливанию личинок. ну все все сводится к, к силе, кормам и пчеловоду, конечно, чтобы это создать.